Добрый день, меня зовут Олег, я предприниматель, город Ижевск, Удмурская Республика. У меня была небольшая типография, но в 2016 году произошли значительные спады объемов заказов более 90 процентов и я занялся поиском других видов деятельности, изучил эти материалы, затем сходил в компанию Tensor, приобрел электронную цифровую подпись и занялся поисками первого лота. На это у меня ушло где-то полу, около полутора месяцев. В итоге я обратил внимание на здание в сельской местности поселка Ленинская-Хованская, Ивановская область. Здание было 2007 года постройки, каркасное, офисное, в хорошем состоянии, полностью пригодное для дальнейшей эксплуатации. Приобрел этот вот на последнем этапе за 115 тысяч рублей. Ну, конечно же, отслеживал динамику. Никто не обратил внимания на этот лот. я был единственным покупателем. Затем занялся оформлением права собственности и продажей этого здания. В итоге продал его на четвертом месяце после приобретения за 570 тысяч рублей. В итоге заработал 450 тысяч рублей. Рекомендую данный курс. В значительной степени и новичкам, так как сам проверил его и могу подтвердить качество данных материалов. Спасибо за внимание. До свидания.